Твердые тела производят давление на опору вследствие действия на них силы тяжести. Поскольку на жидкости тоже действуют силы тяжести, то логично предположить, что и жидкости оказывают давление на дно сосуда. Возьмем трубку, дно которой затянуто резиновой пленкой. Нальем в трубку воды. Мы увидим, что пленка при этом прогнется. Это происходит потому, что каждый слой воды давит на другие слои, лежащие ниже, и, соответственно, на дно сосуда. Нальем в одну трубку воду, а во вторую масло. Прогиб пленки под водой больше, чем под маслом. Давление на дно сосуда тем больше, чем больше плотность жидкости. Любая жидкость, так же как и вода, оказывает давление на дно сосуда, в котором находится.